Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас. И смотрите, Божие благословение зависит от каждого из нас. Смотрите, благословение Божие в моей жизни зависит только от меня. Тогда я использую мудрость, я размышляю, я использую способность думать, использую мысли в соответствии с Божьими мыслями. И тогда моя душа благодарна, и мое тело тоже, потому что это в наш дух, Бог говорит, и наш дух направляет нашу душу, наше сердце, и наша душа, она довольна этим Божьим направлением, и, конечно, тело получает благодарность. Тогда, друзья, смотрите, я бы хотел вам дать один совет, я не знаю, какую проблему вы сейчас встречаете что происходит у вас. Я отключу комментарии сейчас, чтобы полностью внимание вам дать. Тогда посмотрите. Каким образом вы можете стать самим благословением? Потому что Бог хочет, чтобы вы стали самим благословением. Иисус сказал, верующий в Меня, как написано в Писании, И «Изнутри потекут реки воды живой». Другими словами, мы станем этим источником. И вы знаете, источник он всегда дает, дает. Источник не получает. Неважно, если это дождь, или ветер, землетрясение, если красивый день, если жара или холод, неважно, какая температура, неважно, что происходит, важно, не то, что как вокруг, как обстоятельства, источник или родник, он течет всегда, течет и течет, и дает, и дает. Это то, что Иисус хочет сделать с каждым из нас, чтобы вы, стали самим источником. Вместо того, чтобы просить, «Помогите, помогите, ждать, когда кто-то даст, вспомнит про вас», вы сами можете давать, потому что тот, кто дает, тот получает. И чем больше мы даем, тем больше мы получаем. Чем больше мы даем, тем больше мы получаем. Тогда Посмотрите, совет для того, чтобы стать самим благословением. Вы помните, мы не так давно говорили о том, что мы всегда должны благодарить Бога, за все быть благодарными Ему. Хорошо. Тогда это быть благодарным Богу, это такая молитва, такой тип молитвы, когда ты говоришь, Господь, я благодарю Тебя, я Поклоняюсь тебе, даже когда у вас очень тяжелые обстоятельства, вы говорите, слава Богу за все, и дьявол не получает ничего. Когда люди жалуются, когда люди начинают говорить, как все плохо, ноют, тогда они поклоняются дьяволу. Когда благодарны Богу, говорят, Господь, за все благодарю Тебя. Они Богу служат. Вы можете там в первом послании Петра, во второй главе, об этом больше читать. Но давайте мы вернемся к этому вопросу, чтобы стать самим благословением. Вы знали? Если не знаете, сейчас я вам расскажу. Молитва, которая приближает нас к Богу. Вы знали, какая? Кто молится, он приближается к Богу. Посмотрите, это это сильное. Тогда кто молится приближается к Богу. Это так, епископ, именно так написано, дописано это, именно так. Почему так происходит? Где это зафиксировано, написано? Давайте мы вместе откроем Писание. И Библия прямо нам говорит о том, что без веры угодить Богу невозможно. Без веры угодить Богу невозможно. Никак. Потому что необходимо, чтобы приходящий к Богу – это обязательно, это без исключения, это такое требование, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, веровал, что Он существует, другими словами – когда вы приближаетесь к Богу через молитву, молитва приближает человека к Богу. Мы знаем, мы понимаем о том, что здесь не написано, что мы молимся какому-то образу. Мы обращаемся к Богу, который есть Дух. И необходимо, как написано, надобно, это требование, чтобы тот, кто приближался, приходил к Богу, веровал, что Он есть, и ищущим Его воздают. Тот, кто молится, говорит с Богом. Кто говорит с Богом, молится, приближается к Богу, потому что верит, что Он есть. Да или нет? Вы бы не молились, если бы не веровали в Бога. И в этом могу сказать, в этом секрет. Тех, кто молится. Кто молится. И Дух Святой говорит через апостола здесь молитесь без э, пауз, то есть постоянно молитесь. И постоянно я нахожусь в Божьем присутствии, если я это делаю. И каждый раз, когда я молюсь, я вхожу в Божье присутствие. Например, я верю, что Дух Святой, Дух Святой, Он внутри меня, Иисус со мной, 24 часа во мне. Он не отдыхает от меня, у него нет выходных от меня. Тогда, когда я молюсь... Я вхожу в контакт с Ним. Одно дело, Он во мне находится. Другое дело, я вхожу в контакт с Ним. У меня отношения с Ним. Это близость с Ним. И это возможно только тогда, когда я молюсь. Например, Бог со мной. И я в этот момент какой-то смотрю христианский сериал да, о царях, о Давиде. Тогда Бог со мной. Мои мысли, они размышляют об этой истории, которая в прошлом произошла. Тогда Бог со мной. Но я не обязательно в контакте или в отношениях с Ним, потому что я думаю о том, что я вижу вокруг себя кино или там сериал. Но когда я выхожу а, или заканчиваю смотреть это кино и начинаю молиться, где-то в каком-то месте я закрываюсь и к нему обращаюсь или когда я вижу какой-то псалом написанный, где Давид, например, он нам советует да, обращаться к Богу. В этот момент я читаю, я делаю это и в душе моей удовольствия. Понимаете? А следующий момент я смотрю на что-то другое. Может быть, какую-то проблему там я вижу вокруг или что-то еще или смотрю там в фильме какую-то проблему они там обсуждают я думаю и я размышляю о том что я вижу чувствую то что там происходит но когда я молюсь когда я читаю библию когда я молюсь или когда я поднимаю все мои мысли к Богу, я вхожу в контакт с Ним, я в контакте с Его присутствием. Понимаете? Я думаю, да. Если не понимаете, вы потом снова посмотрите то, о чем я говорю, чтобы вы в итоге могли понимать и чтобы пользовались Пользовались тем, что Бог даром предлагает всем людям привилегию, привилегию пойти в Его присутствие. И это замечательно, это не какая-то религия, не какая-то философия, это отношение с Богом когда вы думаете о Боге когда вы в его присутствии входите и молитесь например всемогущему богу обращаетесь богу всемогущему всевышнему богу который не имеет никого и ничего выше чем он потому что он всевышний и вы с ним говорите он слышит ваш голос «Но я недостойный епископ». Не важно, достойный или недостойный. Не важно, если вы грешник или грешница. Не важно, или вы святой такой. Не это важно. Что важно, это вера. Проявляйте, показывайте ее веру. Веру в Слово Божие. Вы начинаете исполнять то, что написано. Тогда вы в его присутствии. Это то, о чем мы читаем. Без веры невозможно угождать или угодить Богу. Ибо надо, необходимо. Необходимость – это такое обязательство, чтобы приходящий к Богу, чтобы тот кто к Нему обращается, веровал, что Он есть. Когда вы молитесь вашими мысли, вы приближаете к Нему. Вы верите, что Он существует. Вы хотите близко быть к Нему. Это факт, это реальность. Дальше мы читаем, здесь написано. «Веровал, что Он есть, и что ищущим Его вас дает. Вас дает тем, кто ищет, молится, просит, желают знать Его волю для своей жизни. Тогда это отношение вы даете самого себя, вы мысли свои посвящаете, а не эмоции. Чувства какие-то. Нет. Вы голову свою, размышления, мысли свои, мудрость, интеллект ваш отдаете. Вы весь дух ваш ему в его присутствии вкладываете, в Божий дух, в эти отношения. Есть этот обмен, знаете, есть вот эти это посвящение, когда вы поклоняетесь Ему, вы делаете это, когда вы говорите «Слава Богу!» простой, но вы в его присутствии. Когда вы думаете о Боге, вы в его присутствии. Тогда благословение, которое вы хотите иметь, зависит от отношений с Ним, от отношений с Богом, от постоянных отношений с Ним. Постоянные отношения с Богом. Понимаете? Какая проблема у вас? Не просто прийти и сказать, а, мой Бог, знаешь, как будто в магазин ты обращаешься, дайте мне это, дайте мне то и то. Не делайте так. Конечно, вы можете просить, можете войти в его присутствие, просить то, в чем вы нуждаетесь. То, в чем у вас нужда, необходимость в данный момент. А не просто что вы хотите. А мне так хочется и все. Что-то, что, например, ваше удовольствие будет добавлять. Нет, вы будете просить то, в чем вы нуждаетесь, необходимость. В соответствии с волей Божией, вы ему это даете. Вам не нужен епископ Маседа, чтобы войти в Божее присутствие вам необходима вера, потому что та вера во имя Иисуса Христа позволяет вам иметь эту привилегию войти в Его присутствие. Без каких-либо посредников. Вам не нужен кто-либо другой. Он и ты, ты и, и он. И он этого желает. Он хочет постоянно присутствовать рядом с тобой, и, и ты перед Его престолом. Но люди, которые ленивые, или те, кто любит зависть от других, знаете, они просят, молятся там, а, епископ мне, или кто-то еще, пастор, у всех они просят. Мне надо просить, я молюсь за всех вас, за всех тех, кто достигает и приходит к нам, обращается. Я молюсь независимо здесь, когда передачу делаю или вне, я постоянно, ежедневно молюсь за всех вас. Потому что это молитва, которую за вас я делаю. Также я молюсь за родных, за ваших близких. Это То, что Господь Иисус учил нас давать, Он учил нас давать, мы стараемся делиться тем, что Он нам дал. Тогда, мои друзья, я вам говорю это для того, чтобы вы не стали религиозным, религиозным человеком, который... Как могу сказать, quadrata, тем, который вроде бы no, все you правильно you делает, внешне идеальный. Понимаете, у вас право и привилегия войти в его присутствие, где бы вы не были. Кем бы вы не были. В любой момент, в любой момент, Бог открыт и доступен для вас. Но если вы тот человек, который не желает или ленится или предпочитает прийти со всеми проблемами к кому-то, чтобы он решал ваши проблемы. Понимаете, не работает так. Если вы верите в Бога, вы просите у него то, в чем вы нуждаетесь, для того, чтобы не зависеть от кого-либо. Говорите с Богом вы страдаете от какого-то несправедливого отношения, поговорите с Ним. У вас нужды, трудности, поговорите с Ним. Библия учит нас, чтобы мы все наши нужды возлагали на Него. Все. Все нужды возлагали на Него. Я не говорю о том, что мы просто хотим, но то, в чем мы нуждаемся. Тогда это совсем другое, то, что вы должны понять. Одно, вы просите у Бога то, в чем вы нуждаетесь. Здоровье, например. У вас право на это. Попросите. Другое дело, когда вы говорите так, Господь, я хочу... Быть богатым. Хочу быть богатой. Хочу иметь много денег, потому что я хочу купить одежду, путешествовать. Это хочу, то хочу. Вы знаете, почему Бог не отвечает на все наши хотелки? Потому что Он знает, что впереди все это может причинить нам вред. Это то, что было с Соломоном. Вы Наверное, историю его знаете, когда он был простым, пока он был богобоязненным, он делал все в соответствии с волей Божией. Но когда он приобрел столько влияний, столько жен у него, столько проблем появилось, и знаете, все это... Закончилось тем, что одна из его жен, она ввела его в идолопоклонство, и он стал идолопоклонником. Тогда Бог нам дает то, в чем мы нуждаемся. Он отец. У меня нет смелости, например, ребенка давать ребенок, я говорю, 10 лет, например. Представьте, этот ребенок десятилетний, вы ему вы даете знаете, миллионы, да? огромные деньги, деньги такие. такие. Что вы, вы думаете, думаете, этот ребенок будет? сделает? Как вы, вы думаете? Он не знает, она как будет, распоряжаться. Он будет, он. Будет Захочет все, что его сердце просит. Начнет желать все то, что глаза видят. Тогда он потеряется. магазин в шоколадах зашел, и все хочет купить, и целый день ест только шоколад без остановки. И в итоге живот заболит у него. Понимаете, о чем я говорю? Тогда думайте. Бог является Отцом. Он нам дает то, в чем мы нуждаемся. И в соответствии с нашими, могу сказать, способностями распоряжаться на нашими возможностями. Тогда Иисус дал нам притчу о талантах. Один получил количество талантов, другой получил, слуга тоже, два таланта, в соответствии со своей способностью распоряжаться. И третий получил один талант в соответствии с Его способностями. Тогда Бог дает нам в соответствии с нашими способностями принимать или распоряжаться. И как Он знает наше будущее, Он не даст нам много для того, чтобы мы не потерялись. Он даст тем, кто имеет способность распоряжаться вот этими большими возможностями. Потому что, знаем, что тем, кому много будет доверено, от них много будет потребовано. Тогда, друзья, не думайте, что Бог, он как, как Дед Мороз, знаете, волшебник какой-то. Нет, он отец. Отец для тех, которые верят в его Сына Господа Иисуса Христа, единственного спасителя, который ставит себя и свою жизнь в соответствии с Его волей. Тогда, если вы хотите стать самим благословением, начинайте молиться. Постоянно. Вам не нужно у кого-то просить. Вы сами можете. Для этого не нужно быть красивым или там, особенным, каким бы вы ни были грешник вы или нет, неважно. Если вы проявляете вашу веру, показываете вашу веру, Бог верен, чтобы прощать, чтобы очищать, Он верен, чтобы давать вам то, в чем вы нуждаетесь. Но необходимо войти в Его присутствие. Если вы хотите Духа Святого, знаете, Иисус, Он дал нам простой пример, что люди, будучи злые, умеют давать благие даяния детям, тем более Отец Небесный даст Духа Святого. Тогда мы всегда приглашаем вас и всегда зовем на служение для того, чтобы люди, которые имеют жажду по Духу Святому, пришли. И я не могу вместо вас иметь эту жажду, понимаете? чить вас не могу. Не могу иметь для вас вот эту вот жажду каждого есть свои собственные нужды, тогда я учу вас, я делюсь тем, что Дух Святой мне дает, тогда, если вы не хотите применять это, использовать, или хотите от меня только зависеть лично. Я могу молиться, как я молюсь, например, сейчас в вот этот момент вас болит, может быть, что? -то. Я не знаю, что беспокоит вас, ситуация тяжелая, вы в безвыходном положении. Вы верите? Вы имеете эту веру, что сейчас в этот момент эта ситуация преобразится, сейчас в этот момент, неважно, болезнь, что-то у вас, тогда во имя Иисуса Христа будьте исцелены, я мою веру с вами соединяю и провозглашаю во имя Иисуса Христа, вы свободны от этого проклятия, от этого зла, который в вашей жизни, верите? Тогда Deus все. Аминь. Todos, Бог благословит всех вас. До, меня... До завтра. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.